お好きなお店お店お店お店お店お店お店お店お店 Стоять <связывая> не не было Вопрос. В последние дни зафиксировано несколько серьезных дорожно-транспортных происшествий. С пострадавшими есть и погибший. Подробнее в следующем сюжете. Последний майский выходной в Богдановиче принес гибель молодого мужчины после участия в дорожно-транспортном происшествии. Наезд произошел в темное время суток по улице Крылова в районе дома номер 30. Мужчина на автомобиле ВАЗ-2114 совершил наезд на пешехода, который сидел на проезжей части дороги. В результате ДТП пешеход, мужчина 1983 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель автомобиля бросил машину и скрылся с места ДТП. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность водителя, определен круг общения. Информация была передана средства массовой информации. На следующий день на 12 километре автодороги Богданович Сухой Лог. Гражданин, осознав степень совершенного им деяния, подошел и сдался дежурившему на этом участке наряду ДПС, после чего он был доставлен в отделение ГИБДД Богдановичского района. Да, поехал. А уже в июньские первые выходные тоже не обошлось без происшествий. В субботу в селе войны произошло нестандартное задержание водителя, управлявшего в нетрезвом состоянии. Нестандартным оно стало потому, что за водителя пыталась заступиться женщина, да еще и с применением ненормативной лексики и молотка, с которым она напала на сотрудника ГИБДД. В дежурную часть поступило сообщение о том, что в селе войны по улицам Чкалова и Куйбышева с большой скоростью ездит автомобиль ВАЗ-2108 вишневого цвета. К месту был направлен ряд ДПС для проверки информации. При Патрулирование села на улице Чкалова указанный автомобиль был остановлен. Автомобилем управлял мужчина 1975 года рождения, у которого имелись явные признаки алкогольного опьянения. Водитель был приглашен в патрульный автомобиль для выполнения необходимых административных процедур. Спустя несколько минут к наряду ДПС подошла женщина, супруга 41-летнего водителя. По информации правоохранителей, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Стала выражаться нецензурной бранью в отношении инспекторов ДПС. Пинала патрульный автомобиль и кричала, чтобы ее мужа отпустили. После с ее стороны были попытки угрожать сотрудникам ДПС молотком. Сотрудниками полиции женщина была задержана. На нее были одеты наручники. Супруги были доставлены в отдел полиции, где на водителя составлены административные материалы. Автомобиль эвакуирован на штраф стоянку 978. С результатами от свидетельствования состояния алкогольного опьянения. Вот а тут больше. Слом, согласен. Селотюх, закупи. В отношении 39-летней женщины решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 318 Уголовного кодекса Российской Федерации применение насилия в отношении представителя власти и статьи 319 Уголовного кодекса Российской Федерации оскорбление представителя власти.